Держатели пластиковых карт все чаще используют их как полноценный инструмент управления собственными средствами. По результатам первого квартала текущего года доля безналичных платежей составляет 35% от всех операций по карте, тогда как три года назад она не достигала и 20%. Чтобы привлечь украинцев к комплексному обслуживанию, банки выпускают пакетные предложения – их популярность объясняется максимально простыми и понятными тарифами на банковское обслуживание. Ведь такая модель наиболее понятна для потребителей, когда клиент платит за обслуживание карты, а основные сервисы уже включены бесплатно, в том числе мобильный, интернет-банкинг, выпуск доп-карт для семьи, финансовая страховка. Банки сейчас ориентированы именно на премиум пакеты на основе карт класса Gold и Platinum. По мнению экспертов, лучше заплатить больше за годовое обслуживание, но получить максимум бесплатных опций в пакете. Тем более, что Простобанк нашел на рынке два платиновых пакета стоимостью менее 500 гривен в год, тогда как в среднем по рынку стоимость выпуска и обслуживания обходится в 3000 гривен. Но если хранить на счету определенный остаток средств или выполнять требуемый оборот по карте, можно пользоваться пакетом банковских услуг абсолютно бесплатно. Как оказалось, таких клиентов немало, и чем выше класс пакета, тем большая часть держателей пользуется им бесплатно. Если для самого базового пакета мы ожидали, что порядка 60% клиентов будут пользоваться услугами бесплатно, то по факту их оказалось только 25%. Все остальные платят комиссию. А для самого премиального пакета 64% людей пользуются им бесплатно, потому что хранят с нами существенные остатки. Популярность премиум пакетов эксперт объясняет не только доступными тарифами, но и психологическим фактором. Украинцы стремятся к статусности. Нам всегда хочется быть чуть лучше, чем мы есть на самом деле. Что ну, достаточно оправданно, потому что, пытаясь быть лучше, ты на самом деле и начинаешь меняться в эту сторону, становиться лучше. Но клиенты рады такому налету премиальности. Эксперт уверен, потенциал рынка пакетных предложений огромен. Украина будет развиваться по пути европейских стран и уже со временем пакеты будут превалировать над выпуском отдельных карт. За рубежом невозможно купить отдельный кусочек пластика. Ты покупаешь сразу набор банковского обслуживания, заключаешь договор, тебе к нему открывают кучу счетов и выпускают карту как ключ к этим счетам. Вторым трендом является ну, сдвиг в сторону премиальности. То есть выпускать простые пакеты ну, нет никакого смысла, потому что простые пакеты – это просто кусок пластика с какой-то картинкой. Ну и, наконец, третий – тренд на упрощение тарификации. Самая идеальная модель это модель аля подписка. Вот я плачу, ну, условно, 10 долларов и все, и все остальное мне бесплатно. На сегодня у нас все. о а просто банкам желает принимать только правильные финансовые решения.